Итак, Леонид, доброе утро. Доброе утро. Охо-хо, ты чего, ты такой бодрый, скажи, что на улице там происходит. Жуткие пробки, холодно, толпы... Это зима, я тебя обрадую. Ну да. Так у нас выглядит в Одессе зима, никак по-другому. Леонид, мы сегодня разбираемся в вопросе женственности. Расскажи же, с точки зрения психологии, как телесно-ориентированный психотерапевт, что такое женственность? Ну, если брать классическое определение, то женственность – это совокупность качеств, Которое традиционно приписывается женщинам, ну или ожидается, да, <свят> или ожидается от женщины, ну это чувствительность, мягкость, женственность, сострадательность, но да. на мой взгляд, правильнее задать вопрос, не женственность это как? Хорошо, это как? Какая? Тогда? Ну, наверное, да, ты прав в этом. Как же это? Ну, есть мужской взгляд, женский взгляд. Так. Давай попробуем найти что-то среднее, такое среднеарифметическое. Ну хорошо. На мой взгляд, достаточно важное качество для женщины это мягкость, податливость, угу. пластичность, гибкость. Это как одно качество, да, такое вот э, инское так это назовем, да, сейчас так не ну, такое такая, слово. Э, женщина была мягкая, как э, не знаю, кошка, могла подстраиваться. Да, вот, да, да, да. Вот, вот э, Смотри, давай сейчас вот проговорим вначале про такие вот просто психологические качества, а потом немножко. Э, Войдем в экскурс мировую историю, так ну, это так? назовем. Да. Вот если брать просто качество характера, вот это мягкость, это позитивизм и улыбчивость. То есть мужчине… Приветливость. Наверное. Приветливость, да. Мужчине очень важно, э, так скажем, придя домой с боя, э, отдыхать, а не продолжать драться. Ну, чтобы, да, было переключение какое-то внимание, вот. назовем это так. И вот я всем своим клиентам, которые с которыми я работаю, я даю рекомендацию. Когда возвращаетесь домой, оставляйте работу на работе. Да, сейчас многие женщины, очень многие женщины работают. И задают мне вопрос, что женщине тяжелее, чем мужчине. И работу надо работать, и дом нужно обслуживать. В принципе, мужчине примерно то же самое. Мне кажется, здесь разницы нет. Уже мужчина может выполнять эти все функции. Конечно же. Но все равно женщины предъявляют претензию, что мне же на работе нужно работать, да, и дом обслуживать. Все равно нужно переключаться. И мужчинам тоже нужно работу оставлять на работе, а домой приходить с новым настроением, с новым состоянием. Потому что работы тоже бывают разные, Бывают улыбчивые, доброжелательные, хорошие, с да. коллеги, клиенты и так далее. А бывает на работе стресс и дома хочется отдохнуть. Да, как вот. такое. Поэтому очень важно в доме, ну, мужчины и дети ожидают от мамы позитивизма. Такого миролюбивого какого-то настроения, ощущения. Да, принятия. Так. Очень важное качество, важное для женщины, это чуткость эмпатия. Умение понять истинное состояние, потребности собеседника. Вот, например, без этого качества мама не поймет потребности своего новорожденного ребенка. Угу. Без эмпатии, без умения считывать без слов. Да, есть такое, согласна. Достаточно Важное качество – это искренность, не путать с честностью. Искренность – это умение проявить вовне то, что находится внутри. Ага. Продемонстрировать. Да. То есть, если я расстроена, я не делаю американскую улыбку. Я, пока я два, показываю, что один, я расстроена. Если мужчина спрашивает у женщины, почему не отнекиваться, что ничего, да и ходи дальше об, обиженный. Ну, Но это нормально, женщина. А искренне, да, а мы... вот искренне сказать, я расстроилась, потому что ты раз, два, три, четыре, пять. Да, или что-то произошло. Да, что-то произошло. Или очень важно, вот здесь очень важно, вот честно сюда добавить, бывает ошибка, когда женщина расстроена на работу, на коллег, на подруг. Угу. Приходит домой такая надутая, обиженная. Так. И мужчина считает, что это по отношению к нему. И что случилось? Ничего. А, то есть мужчина приходит с таким настроением нормально? Да. да. А женщина нет. Нет, вот важно, когда что-то происходит, как-то меняется настроение, сообщать мужчине, что, смотри, я сейчас расстроилась, но это не связано с тобой. Это связано с моей работой, это связано с моими подругами. Тебя я продолжаю любить. Просто позвони мне побыть в своем вот этом вот состоянии. Так. Если хочет, ну если хочешь, давай поговорим или там давай я тебе расскажу. И вот женщины они через разговор расслабляются, они отпускают вот это, выговорится. Ну в принципе некоторые мужчины тоже. Нельзя сказать что это чисто женское качество. Мужчины ну, некоторые тоже так. Так, если что-то еще. Нежность и верность. Вот нежность это вот туда к, к мягкости, гибкости. Знаешь, когда мужчина твердый, ему хочется, и когда женщина твердая, они ударяются друг у друга. Ну камнями забросают, хочется что-то, когда, знаешь, приходит Хорошо. с работы. А у меня есть такой вопрос, есть сейчас достаточно много женщин, я вот говорила, даже такой стереотип возникает, что женщина должна быть стервозной, какая-то роковая женщина, женщина вамп. Наверное, ну это вот мужская энергия в ней какая-то ага. плещет. Как это правильно назвать? И... И ну, что с этим можно сделать? Что с этим можно сделать, да? Ну, смотри, берем ведическую восточную психологию, да, да. и там есть такие два термина. Иньские люди и янские люди. Ну, угу. два, две мировых энергии. Инь и ян. Так. Инь, она такая мягкая, пластичная, как вода. Она все принимает. То есть то, что мы сейчас называем женственность. Женственность, да. А есть ян, ну, метафора стрела. Движется вперед к цели, ну или еще одна метафора может быть камень, жесткая, устойчивая, непробивная. Девушка с этим рождается, или она такой смотрит? А, смотри, все качества характера, с которыми люди рождаются, они программируются родителями. Ну, клетка, вот, да. яйцеклетка, тимприн, потом это миксер и что-то получается в результате. Ну как ну, ты так говорил, говорит что... современная да. биология, да, случайным образом этот набор и получается ребенок. В любом случае, эти все качества ребенок получает во время воспитания от родителей, от папы, от мамы. Так, Понимает наиболее эффективные модели поведения, видит и тестирует на себе. В результате получается либо целеустремленная женщина, которая видит, что примеры, которые были в ее воспитании, что мама, допустим, не была целеустремленной, ничего не получала, была постоянной жертвой, ну, как пример. Да? И она хочет, наоборот И она хочет жить, жить наоборот. Вот понимаешь, большинство сценариев в жизни у нас идет либо повторение, либо сце повторение сценария родителя, либо антисценарий, то есть не так, как у него. Обязательно не так, как у него. Вот, как угодно, только не так, как у него. И в результате это все равно скатывается в повторение сценария, только в другом ракурсе. А, вот у меня, наверное, один из таких моментов, я думаю, что мы его повторим, потому что мы когда-то с тобой говорили о психосоматике угу. и задевали такой момент, когда у женщины, а, ну, то есть по гинекологической части угу. происходят боли. А, давай напомним нашим слушательницам, от чего это происходит. Основная причина непринятие своей женской сути. Причины.. Родители хотели мальчика, и тогда внутренний запрет себе быть девочкой. Или проявлять себя девочкой было небезопасно, потому что было неправильное отношение окружающих, например, отца, старших братьев, отчима, одноклассников, той же самой мамы, которая конкурировала со своей дочерью, либо отвержение матерью, то есть мать не хотела, страх собственный страх материнства. То есть непринятие именно своей женской сути вызывает спазм женских органов, как нижних, так и верхних, и от этого возникают дальше уже собственно и болезни. У меня есть вопросы. Мы как-то, я помню, без тебя со слушателями обсуждали момент страха. И одна из наших слушателей действительно написала, что у нее есть страх материнства жуткий. В детстве ей показали в школе вот тот самый злосчастный фильм о том, как все происходит, и она говорит, я теперь этого дико боюсь. Как она может, ну не то, что переосилить тебя, как она может с этим справиться? Ну, в идеале, да, с такими глубокими страхами необходимо работать со специалистом, психологом, да, и это необходимо погружаться в подсознание, и вот эти вот все страхи, то есть причины, страхи просто так не живут, да, это как растения на почве. Их нужно выкручивать растения, а потом вынимать почву, то есть то, на чем они базируются. Но в базовом, базовая рекомендация, что можно сделать, походить по детским площадкам, посмотреть, поискать или среди знакомых поискать успешных мам, счастливых, довольных жизнью. То есть показать своему подсознанию противоположный пример, что материнство это не так страшно. Я так понимаю, ты помогаешь Конечно женщинам же. бороться со своими страхами. Девушки милые, если вы хотите как-то справиться со своими страхами, если вы хотите стать чуточку женственнее и понять, что вы в этот мир можете нести прекрасный, вы должны в этот мир нести прекрасное, то Леонид вам может в этом помочь. Леонид Орлан это интересно ориентированный психотерапевт. Найти вы его можете на страничке ВКонтакте, в Фейсбуке, а также у него есть свой сайт и канал, канал в Ютубе. Но вот, в общем, можете с ним связаться и по любым вопросам обратиться. Леонид, спасибо тебе большое за такой краткий, и сжатый, достаточно, но очень полезный экскурс в женскую всегда, тему. Пожалуйста, всегда, пожалуйста, удачи и здоровья вам, девушки, и любитесь себя, принимайте себя такими, какие вы есть. И тогда вас будут любить окружающие. Вот, а мы любим, например, такую погоду. И, кстати, в такую погоду очень полезно будут хорошие автомобили.